Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами страдать в Resident Evil Gaiden, в этом пиксельном survival horror. Е. Итак, у меня игра, короче, снова не сохранилась, более того, она не сохранилась вообще очень-очень далеко, поэтому мне пришлось перепроходить снова склады, короче, и перепроходить снова бойлерную. И я, по-видимому, по всему, короче, потратился очень сильно. А в плане аптечек. У меня одна зеленая трава, две желтые, две красные и две фиолетовые остались. Вот. Но мы в с вами набрали э, нормальное э, такое количество патронов от пистолета, от взяли. Вот. Я немножко потратил э, для винтовки патроны. Но не в суть. В принципе, по боекомплекту мы с вами затарили немножко. Вот. И теперь. Э, теперь нам нужно встретить баре.. Барре на втором этаже, короче. Вот. А э, второй этаж э, это у нас. Э, так. Второй этаж. Так, это третий. Окей. Вот сюда вот нам надо. Барри, а, как вы поняли из видеоролика предыдущей серии, Барри нас предал и фиг его знает И надо, короче, а, выяснить его мотивы Вот Так, окей, сохранка так, Давай сохранимся сюда Ладно Отправляемся, короче, на второй этаж. На второй этаж мы пойдем с вами... Э, здесь... Бляха, здесь у нас зомби. Желтые вот эти вот. Я их пробежал тогда. ай тя тя тя тя тя Так, вот этого тоже надо... это окей не кусили они все-таки за задницу. Там, вид видали, да? Там было, короче, у чувака какая-то... Что-то, видишь? Ну, блеха. Ладно, пока я не хочу с ним сражаться. Вот. Я хочу отправиться к Барри узнать э, все-таки мотивы. В первой части резидента э, Барри нас предавал из-за того, что его шантажировали, его... Даже не то, что шантажировали, короче, взяли в заложники его дочь. Вескер. Uh, Вескер или Амбрелла, я не помню именно кто. Ну, Вескер связан с Амбреллой, короче, вот. Поэтому. Не суть. Так. Вот. И поэтому он шанта... uh, Поэтому он нас предал. У него не было выхода, короче. Но в конце, там, вроде как. Это, это короче, спойлер. Uh не играл, не слушайте, заткните уши. Он, короче.. Как мы знаем, потом, типа, одумался и все-таки помог вроде как. Столько раз уже проходил первую часть, и что-то у меня как-то. Не знаю. Все время забывают. Вспоминаю, когда вот, знаешь, по новой перепрохожу игру. Вспоминаю так, окей, а, нам нужно, так, мы вышли, во вторую дверь нам надо, так, мы вышли здесь, нам надо вот во вторую дверь, следующую получается. Я настроил а, немножко по-другому свет а, для камеры, вот, не знаю, может быть это будет так лучше. Возможно нет, возможно, хуже. Напишите в комментариях, как лучше. Прошло... Как в прошлый раз или как сейчас. Вот. Окей. Okay. Uh, теперь нам прямо налево и вниз. Прямо налево и вниз. Так. Идешь лесом. Хочу я с тобой связываться. Бляха, вот этого придется мочить, наверное. Да. Ну ладно, этого ножичком, короче, сейчас затыкаем. В принципе и зелененький. Лёха. Какой? Ля какой? Окей. Придется полозиться с системой пожаротушения. Забудь. Просто скажи мне в чем дело. Ну, слушай, что происходит? Отдай девчонку. Что? Ты шутишь? Ты слышал меня? Люси, иди сюда. Люси! Со мной все будет хорошо. У тебя этот номер не пройдет. О, это Леон сказал. у тебя просто нет выбора. Леон следует за Берри и Люси на верхнем палубу, где Берри говорит Люси скинуть канапсную лестницу в субмарине, приставшей к борту. На рубке которой виднеется эмблема Umbrella. О. короче, Беррис снова связан с Umbrello. Нужно найти способ попасть внутрь. Их нельзя отпускать. Вдруг на с суббарины вышел вооруженный охранник. Да, в принципе, их боя, или это у них так называется, охранник это умноженное на два, да? Короче, вы поняли. Назад, не приближайся к лодке, больше повторять не буду. И что, вы пристрелите меня? А ч вас.. Фигня это вообще. Огонь! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Окей. Перестрелочки. Не могу поверить, они открыли огонь. И теперь уходят. В смысле не может поверить? На борту Starlight раздается взрыв. Еще один снова. Плохие дела, похоже, это в машинном отделении. Еще один взрыв, и корабль пойдет ко дну. Надеюсь, еще не поздно научиться плавать. Всем агентам, кто меня слышит. Прием, повторяй прием. Это Леон, на связи, прием. Рады слышать тебя, Леон. Плохие новости. Наши центры зафиксировали сильный скачок напряжения в машинном отделении. Похоже, там все слетит на воздух с минуты на минуту. Это, конечно, не совсем по пути, но я постараюсь заглянуть туда и устранить неполадку. Удачи, Леон! Так, <клес> снова сохранка. Леон еще удивляется. Почему Амбрелла начала по нему стрелять? Амбрелле вообще пофиг. Ее интересуют только их разработки, вот эти вот э, вирусы, всякая фигня, эксперименты. Им насрать вообще. Если они подвергли там целый город, да, уничтожению ради эксперимента, что им стоит замочить Леона? Леон тоже какой-то наивный просто мальчик. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно в машинное отделение, получается, да? найти и запустить генератор машинного отделения а машинное отделение это у нас что это у нас так это второй этаж а... А... четвертый машинное отделение это на первом этаже что а... ну-ка а -а -а! это это через бойлер обратно через бойлерную Возвращаться? Да, ну нафиг. Окей, ладно. Бежим обратно в боль. Опа, Здрасте. Опа, еще, еще больше здрасте. Так. Так, сказал бедняк. Окей, а я могу. А, ну я на втором этаже как раз. Как раз. Мне это нужно здесь пройти. Блях, этот упырь здесь стоит. Так, я смогу тебя как-нибудь оббежать. Ты будешь на меня агриться? Ну ну пожалуйста. А, умничка какой, а? Какой умничка? Вроде как в принципе я научился их оббегать. Так, а, понятно, обратно до конца. У, здрасте, фиолетовый дядя, которому все. О, нет, вот всех пробежал, кроме фиолетового. Вот фиолетовый это жесть, конечно. Ладно, если убьет, то убьет. Я не хочу на него тратиться. О, в плане патронов. Ну, ножиком его слишком долго, это... Окей, бляха. А -а Жизни тоже... Опа. Ряденько. Опа! хорошечно жизни тоже бляха очень жалко то что у меня их мало вот еще один ай-яй-яй-яй окей тебя я обижал. откуда они берутся я вот это не могу понять я вроде зачищал да дорогу Бляха, тетя здрасте тетя там в 8 стоит в тьме стоить. Надеюсь, здесь не... Бляха, и здесь стоят. Здесь я защищал вообще полностью, по-моему, вот этот коридор. Уже сколько? раза два или три, наверное. Да что тебя? Ты же зеленый, что-то ты не дохнешь-то. Окей. Я не удивлюсь, если сейчас еще будет стоять... у этого что-то есть. Ладно, давай с ним сразимся. Там сейчас смотри, подмога может пробежать еще. Это они любят. Так. Давай, дохни, дохни, дохни. Отлично. Блеха, а вот и подмога. все-таки, наверное, принять. Хотя, стоило, наверное, бы при принять, э пострелять оружие, потому что аптечки-то кончаются, аптечки-то кончаются. Так, окей, ладно, я выберу пистолет. Вот, у нас в пистолете вроде как с вами накопилось патронов. И для дробевика, кстати, нормально взяли. Вот я ныл, ныл, да, То, что патронов мало, патронов мало. Хотя, блин, это тоже дурной знак. А это говорит о том, что нас к чему-то готовят. Отлично. Вот в, в этих президентах, да и вообще в, в Survival Horror Вечно, э, когда дают много патронов, либо аптечек. Говорит о том, что нас готовят к чему-то, либо в бою с боссом, ну чаще всего это происходит, то, что, типа, бой с боссом происходит, тихо, погоди, еще что-то есть, ух ты, неплохо, Окей. ага, в прошлый раз, когда мы здесь проходили, здесь никого не было, так, ладно. Бляха, я обижать не смогу. Он стоит прямо, прям, прямо на краю. Окей, я его замочу. Но придется, наверное, обоих мочить. Так, минус один. Савту все-таки, да? Давай, давай, давай, минус второй. Отлично. Так. А... Придется этого мочить. Это что такое-то? Почему она. Не... Опа, я его смог пробежать, но мне его надо убить, потому что у него что-то есть. Что-то по инерции нажал. Давай аптечку. Патроны для пистолета. Ну тоже ладно. Ладно, неплохо. Окей, а мы, в принципе, в машинном отделении, получается, да, там, где нам и надо Окей А, да, тут был пульт, короче, управления какой-то Где-то он, по-моему Опа, сохранка Где-то он, по-моему ооо, Машина отсеки Био Пытается повредить топливный конвертер уничтожил э, уничтожил бы все следы произошедшего эй громила хватит я не хочу уйти козну с этой посудиной если кто и утонет так это ты отправляйся в котельную я о чем я и говорил нас э, с вами готовили нас с вами готовили Кюра! Долбит. Ай-яй-яй, сейчас меня загадить Так, надо что-то помощнее, наверное. Не, он меня, короче, вырубил. <с> <с> Окей. Надо что-то помощнее, наверное, выбрать. Нормально, да? Сохранка у сохранки. Отлично. Так. Какая она? 12. Так, окей. А... Сейчас мы вылечимся сразу. Желтую, наверное. Так. Окей, а это так. Давай, наверное... Вот это мой значит. окей бла-бла-бла ну давай попробуем для фишка извиняюсь в том что до конца Я <сос изнанных> его убил. Похоже, удача, наконец, от меня отвернулась. Этот монстр ранил меня, и пути назад уже нет. Я не думал, что все так закончится. Жаль, Берри здесь нет. Он такое пропускает. На подлодке. Окей. Кэп. Отлично, Берри, несмотря на меня что ты здесь. Теперь отдай девчонку. Наша сделка отменяется. Скажи своим людям отпустить оружие, если она нужна вам живой. И без фокусов. Делай, что говорю, и все будет, и все будет целое. Ты обманул меня? Предложил нам малышку, чтобы убрать мою лодку? Хорошо, капитан. А завтра на тонущем корабле без надежды на спасение я понял. А завтра застрял. Я понял, что вам Брэлла готова на все, лишь бы вернуть свое Био. Я предложил Люси, а ты предоставил мне отличную погодную лодку. Одного не пойму, зачем вам эта девочка. Думал, вам нужна та амеба, подобная тварь. Био? Амеба? Так ты не знал, что мы следили за девчонкой? А, все... Красная. Что? коф? <смех> что это? Е теле. Берри. Уш. Наружу. <смех> Нет. Я не понял вообще а что там. Люси не переживай, я договорюсь с капитаном и его хирург извлечет паразита. Не глупи. Неизвестно, чем может закончиться ранее излечение БИО. Вернуть свое Био. Я предложил выбор у тебя несложный. Провести операцию или сдохнуть. Ладно, твоя взяла. Берри держал на мушке капитана вы готовил Люси к операции в лазаре. Да ладно, они за такое короткое время короче, даже операцию успели сделать. Все, операция прошла успешно. Нам удалось извлечь паразита через рот девочки. Берри... Тебе не о, чем, не о чем переживать, посмотри. Эта штука больше тебя не беспокоит. Он мертв? Я не знаю. О боже, оно еще жив! Вниз! Внезапно! Да, наверное? Внезапно! Паразит разбил полбу и накинулся на капитана. Выступ из капитана жизнь, паразит превратил его в зомби. А у меня... Ай-яй-яй, Берри, Берри, Берри, Берри. Так, так, так, так, так. Ой, я думаю, ему долго придется мочить. Что? Окей. Вот это интриги, бляха! вот это интриги. Так, мини-но. Сдохни, сдохни. Похоже, эта тварь готова напасть на все, что увидит. Нужно проникнуть на мостик и вернуться за Леоном. Бежим, я за тобой. Окей теперь нам надо за леоном окей симптомы там травмы а, снимает теперь нам нужно вернуться за леоном получается так что здесь тяжелая броня окей. здесь грантомета. Ну, кстати с базуки не стреляли из гранатомета не стреляли ну, я думаю, финальный босс у нас, нас еще впереди, поэтому... Ай. Поэтому, я думаю, короче, мы еще успеем пошмалять с этого всего. Да, готов. Так, я не хочу тратить. Ну, я, кстати, от еще патроны там да, получается. Все отлично. Так, от автомата, отлично. Боезапас вообще конкретный начался. Я думаю, будет какая-то стычка жесткая. Да в смысле ты на него не можешь прицелиться, ты дебил? Да в смысле? Да бари, ты ч косой? Да. Ты в упор почти стоишь, ты ч? Биндук. Так, что здесь? Патроны для пистолета. Окей! Ай-яй-яй-яй-яй, фиолетовая тварь. Так, так, так, так, Я. Отлично. Жизнь и правда это потратился, но ладно. Окей, есть, короче, сюда, и сюда еще. Блюхаки агрессивные достали. Посмотри на них. Еще издалека, смотри, он, он в не стоит. Он издалека по мне херачит. Опять аптечки, аптечки. А, фу, я думал, у меня аптечки все, капец. Так, это тут живая. Отлично. Ну вообще как бы Опа. так быстро завалил. А это тот, наверное, который По лето Что еще? Зеленая трава. Хорошо. Окей. Все, да? Здесь больше нет. Ильях облуждает уже. Да меня бесит вот эта фишка, короче, когда он, его не убить. Он просто ползает и ползает. Ползает и ползает. Ползает и ползает, падает. Отлично, все. Гандосил. Окей. Нет, а это п да, п откуда здесь взялась У вас нет газовой установки, нельзя забрать эти снаряды. Газовая установка? Да в смысле? Какая еще газовая установка? -то? Да уйди, да выйди, води! Все, короче разрабы хер забили и начали на английском херачке. Окей. Сохран. Ну, давай, сохранимся, короче, здесь. Вот. И на этом, наверное, закончим, друзья. А -а -а -а. Продолжим уже в следующей серии. Я думаю, следующая серия будет финальная. Кому понравилось, ставим лайк. подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.